О, короче трек я на дисто, которую о, с, хуяли, соррияли, блять, не вышел это на дистрибьюцию потому что по типа, а, а, что там было, а, нарушение правил стандарта, что-то такое. Короче это я на эту просто все выкладываю, все мне похуй я на дистан заказали руки и Я на, я на, я на у меня причины жирный план. Это стантов два, это мой хедшот, трогал твое, бэйви, попад, ты спал. Компуктер на ба моей башке. Но я не теорик, ты попал хедшот, братанчик, лежи аптечку, в аптеке, полки, пуски. Купил группы курим каждый день. Я на дистан, весь мир на дистанционке. На порнохабе ни рубля не заплатил. Пишу хуйню, снимаю клип. Я уже сижу на месте, я на месте не сижу. Я на диста, я на диста, я на ебучей дистанционки. Весь день ком слушаю, какой дичь Дистанционка, то ухо Мою руки каждый день Это жирный бланк, значит это стандов 2 Я ебал твою подругу Пока ты спал, у тебя на коктейне Это жирный стандов 2